Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый экран. Получай деньги за выполнение задач и участвуй в опросах. Также хочу вам порекомендовать сервис CoinMarketCap, на котором можно просматривать криптовалюту, стоимость ее. Также на этом сервисе можно собирать кристаллы. Заходим на этот сервис, регистрируемся и ежедневно заходим, вот, собираем кристаллы. Чем больше вы сюда заходите, тем больше вы каждый день здесь зарабатываете кристаллов. Так, возвращаемся к данному крану. Называется он Tescoon. Данный кран платит. Я только что сделал выплату. В лайткоинах он платит. Ну, можно и в TRXах, но я собирал лайткоин. Кстати, друзья, лайткоин в 2023 году у него будет халвинг. И он может очень-очень вырасти. В предыдущем халдинге лайткоин вырос аж на 1000 процентов. Вот лайткоин, он на первом месте. 56 долларов стоит одна монетка. Так что давайте собирать лайткоин вместе. Вот нашел для вас вот такой вот кран, интересный. Здесь можно получать оплату за клик. Кран, партнерский доход. Быстрый вывод средств. Да, деньги пришли почти, практически инстантом. Опросы есть, предложения и задачи. Также вот здесь люди оставляют отзывы. Интересно так сделано, продумано. И давайте посмотрим минимальный вывод с данного крана. В биткоине это 1000 сатош. В догекоине это одна монетка. В эфире 1000 эфиров, в лайткоине это тысяч лайткоинов в троне, 1 лайткоин это я все смотрю на FaucetPay. Также здесь можно выводить на кошелек себе, к примеру на биржу Binance и за вывод средств комиссия 1 TRX. И в USDT можно выводить 0.25 USDT. Так, переходим на Subcrank, чтобы здесь зарабатывать, проходим регистрацию, она не сложная. Здесь вот есть кран. И здесь нам пишут, вы можете требовать одного из кранов каждые 30 минут 25 раз в день. И здесь мы видим суммы, которые нам будут давать за разгадывание капчу. Я здесь собираю лайткоин. Также я посмотрел в чате. Все собирают лайткоин, так как его быстрее всего насобирать минималку здесь. Нажимаем вот клейм. И нам нужно выбрать правильное слово за 60 секунд. И ищем, где тут правильное слово. Аутер. И мы заработали 1783 лайткоина. Также на этом экране есть посещание веб-сайтов. Вот Смотрим 120 секунд, зарабатываем 3,6 сатошек. Вот, 3.6 сатоши, 2 сатоши, 2, 2, 2, ну и так далее. Опросы есть, их тут вот, достаточно много. Также мы здесь можем заказывать рекламу. Сначала пополняем баланс, потом заказываем рекламу. Здесь у вас будет кошелек, кнопочка вывести. Также здесь есть партнерская программа, вот вы найдете ссылку в разделе партнеры. Вот она ваша ссылка, копируете ее, раздаете друзьям знакомым и будете зарабатывать 50% от сбора с крана. Также 25% за просматривание веб-сайтов и 15% за то, что человек пройдет опрос. Также здесь есть баннеры. Вот такой, друзья, кран, он платит. Ссылку я оставлю в описании. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.